Вот интересно было бы на кузнице вашего деда, деда же да, или отца, на кузнице деда покопать да, быть... Пойдемте, я покажу Да. За заулке там она А здесь навряд ли, здесь я помню, котов сажали, но потом еще заросло, огород больше же был Может быть что-нибудь откопаем? Да, надо куда вашего... в заулок идти, там доски, бренки, а может еще откопаете, я не знаю <свят> О, крестик Крестик? Да. Ты серьезно. Крестик, обалдеть. Какой маленький вообще. Прям крестик. Да, крестик. Да, и правда, 18 -ка. Тоненький. Да. 18 века крестик. Вот крестик а -а -а. 18 век. ага ага -а -а. а я Не знаю, у нас никто его и нафиг. У, у меня был крестик церковь, церкви, а берёмчик порвала, где-то в лесу потеряла. Ну, так такой. все и не купила. Здесь же у нас никто не велся. Вот крапиво дом был. А вверху сарай был. Там он все есть. А копеечка. 1800 какой-то год, наверное, Александр III или Николай II нам где-то так вот. А. Вот и пошли царьки. Да. К вечеру ближе. Как раз рядом с пуговичкой. Еще один сигнал прозвучал. Думала, еще, наверное, одна пуговичка. Это нет, это монетка. Копеечка. 33-й год. А пуговичка вот такая вот была. А магазины старые здесь были в этом Здесь не было магазина. Выложим раньше. карты деревни, это хлебы пекли. Детка с бабки здесь вот там жили в деревне. А была своя пекарша, была пекли хлеб, покупали на дому. Раньше хлеба раньше Флёпка, не было такого. Хлебка интересная. Так. Ха -ха. А что это? Непонятно. Да это мне кажется от джинс какая-то непонятная. Да, да, да. О, какой ключик нашли старинный. Знаете? Тут, по-моему, дырдочка, да? Да, есть дырочка. О, Оп, не Вот двор был здесь. Где? Вот тут, да? Вот, я смотри, да. Вот там здесь много... раньше старинный шмарик был, я помню. Много, да? Да, вот двор. Это а, тут был да? вот так. А был вот там. А как? как? А, Илюша никто не хочет, а у меня и кота тупая, У я тоже не хочу вот так на А, это вот здесь, да? Поисковый? Да, вот там где-то. Да. Это машина она не работает, когда упала, я ее поставила, так подоим. У эти монеты, старинных много. Царские, да? Царские, да, медные. Они вот такие невз были. Мы маленькие сестеренки играли, еще в магазин играли. Ими помню. В общем, они в сарае так и похоронились, знаешь. да? В сарае лежали, сарай упал вместе с этими монетами. медные. они были в ящике. Упало, все упало. Вот слив было, то эти пиццы все скрывали. Mm. Я же что говорила, не нужны пиццы кормить слив. Сливы сливы сливы. Каждый год, у курок слив. А как я не вижу? Интересно? Ага. Если что-то есть, он забудет. Да, если что-то есть, сразу мы М -м -м. Ищи. Фольга. Вот здесь где-то. Угу. Вот здесь что было. Такая -такая, там баня была. В горке, там вторая баня была. В горке. Да, по весне приедем поищем, может быть да. что-то найдем.